Обращаясь за помощью к медицинскому специалисту, мы доверяем самое важное ⁇ свое здоровье. Именно поэтому подбор клиники ⁇ дело очень ответственное. В этом видео вы узнаете, почему в таком огромном мегаполисе, как Москва, стоит остановить свой выбор именно на центре Best Clinic на речном вокзале. Коллектив медицинского центра составляет уникальная команда профессионалов. Это кандидаты и доктора медицинских наук, врачи-специалисты высших категорий. Они имеют богатый практический опыт работы в государственных учреждениях не только нашей страны, но и за рубежом. Записаться на прием к специалисту, а также проконсультироваться по вашему случаю, вы можете, нажав на эту подсказку. Центр Best Clinic на речном вокзале оборудовано всем необходимым для проведения точной аппаратной диагностики, а врачи перед началом лечения обязательно обговорят с вами продолжительность, стоимость и предполагаемые результаты процедур. Нам важно ваше доверие, и мы сделаем все, чтобы лечение было адекватным вашей ситуации. Прошло комфортно и по плану. Поможем подобрать индивидуальные варианты оплаты услуг. Одним из замечательных преимуществ нашей клиники является наличие швейцарского аппарата липотриптера Modelit SLK в отделении урологии. Благодаря ему вы можете безболезненно и очень быстро решить такую сложную проблему, как камни в почках. Процедуры ударно-волновой терапии дистанционной липотрепсии позволяют размельчать камни до состояния песка который выходит самостоятельно, безболезненно, с током мочи. Место прицеливания аппарата определяется с помощью ультразвукового исследования или рентгена. При необходимости применяется внутривенная или общая анестезия. Воспользуйтесь мобильным приложением «Бест Клиник», которое доступно в Play маркете или App Store вашего телефона. Обратитесь в медицинский центр «Бест Клиник» на речном вокзале. Мы позаботимся о вашем здоровье. Звоните 8 499 222 03 22 или 8 505 49 39. Наш адрес – Ленинградское шоссе 116. Наш сайт – bestclinic.com.